ты не ищут даров от владык, и дар им богатый не нужен. Правдив и свободен их вещи язык, и с волею Гектора дружен. Дальнейшие годы сокрыты в воде, но вижу судьбу по твоей бороде. Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и сегодня понедельник, День Чудовищ. Первое упоминание дворфов в подземельях и драконов сводится к следующему. Они живут под землей, но одинаково хорошо функционируют как днем, так и ночью, в отличие от злобных подземных обитателей, которым днем не очень. Они имеют устойчивость к магии, только они могут пользоваться особым волшебным молотом и уже только в следующем буклете добавлено разводят домашних медведей, волков и прочих животных. Не густо, но другим доставалось и того хуже. Холмс вообще, видимо, к дварфам относился так себе, поэтому в описании их персонажей есть проклятое ничего, а в описании их, как монстров, есть, кроме картинки, только отписка о том, что там уже все сказано в начале, добавить решительно нечего. Дальше был у нас Молдви, который все-таки уделил добрые полколонки тому, кто такие дворфы, и не только игромеханические. Именно он впервые упоминает, что ростом Дварфы 4 фута, не 2, не 5, а 4 фута, то есть это где-то метр двадцать, и весом 150 фунтов, то есть 70 килограмм. Если считать всякие там индексы массы тела, которые, конечно, не рассчитаны на карликов в прямом смысле, но если все-таки посчитать, то получится, что Дварф вдвое тяжелее человека такого же роста. Объясняется это не только пивным пузом и складками жира со всех сторон, сколько телосажением формата сажень в плечах. и возможно, даже большей плотности костей и мышц. Некоторые в некоторых своих сеттингах даже постанавливали дворфов сделанными из камня, хотя тогда получается немножко маловато. Плотность камней где-то начинается с двух с половиной э, раз больше, чем плотность воды или там мяса. Ну ладно, читаем дальше. Значит, у, э, э, у э, этого самого, у Менцера, в общем-то, то же самое. Это я вам показал Менцера, вот он, э, э, Молдвей. Что тут у нас написано? Упорные, но практичные, дворфы любят плотно поесть и как следует выпить. Они ценят мастерство и очень любят золото. механически, их устойчивость к магии здесь выражена лучшими спасбросками против волшебных эффектов, а ночной образ жизни инфразрением, которое в этой версии правил означает тепловидение. У них есть свой язык, хотя многие дварфы учат и общий, и гномский, и гоблинский, и кабольский, и это уж за скоки именно вот молдвейской и э, поздних э, версий правил, язык своего мировоззрения. Кроме этой вот ужасной идеи общего языка, молдвей и менцер почему-то считали, что у всех хаотиков должен быть свой отдельный язык, и у всех законников тоже свой, и даже у, у нейтралов свой язык. Ну, дальше уже в глубинах книги можно вычитать, что если в столкновении участвует большая толпа дварфов, то при накидке их обвеса нужно пропускать свитки и жезлы с посохами. То есть у них могут быть зелья, могут быть кольца и могут быть всякие разности типа ковров самолетов. Я лично не знаю ни одного официального модуля про дварфа с ковром самолетом, но вот чисто по правилам такое может накидаться. Менцер добавил только половой диморфизм. У дворфов мужского пола бороды длинные, а у дворфов женского короткие. Отступая немного в сторону, с тех пор от этой идеи отошли, и уже сломав очень много вагонов, копий на формах и в спорах лицом к лицу, но вернулись все-таки к идее э, дворфих без бород. Ну, так их, так их красивее э, нарисовать можно. Однако позволю себе заметить, что вот эта вот идея с гендерообразующей длиной бороды, она довольно хорошо сочетается с идеями вот конца десятых годов 21 -го века, гендерной идентичности и спектре этих самых гендеров. Если борода до пола, значит точно мужик. А если так, щетина недельная, значит эталон женственности. Ну или фем подача в нынешней терминологии, в отличие от маск-подач. Ну и дальше каждый решает индивидуально, где хочется остановиться и как себе, как себе, себя, миру показывать. Такая вот вам идея. В финальной версии базовых подземелья и драконов уже только о том, что дворфы-самцы отращивают бороды, а про остальные гендеры ни слова. Затем, ну это немножко дискриминация, но зато там совершенно замечательная вот такая иллюстрация Терри Дейкстер с весьма и весьма годным дворфом. Ну, сейчас давайте вспоминать, откуда дварфы вообще попали в ролевые игры. Ну, разумеется, от Толкина, это как бы, даже, даже, и, даже и спора не возникает, но он тоже же их не из кондачка выдумал. Значит, дварфы, точнее не дварфы, а двергр, они идут родом из старшей Эдды, это такой сборник скандинавских легенд, составленных по старым источникам уже 700 лет назад, и с тех пор аккуратно сохраняющиеся. Одна из песен там называется «Вёльспе», это «Прорицание вёльвы», то есть «Ведьмы». И там рассказывается, ну, очень много всего и очень так кратко и сжато. О скандинавской мифологии вообще и о старшей Эдде, в частности, можно беседовать очень и очень долго, поэтому позволю себе сократить весь материал до выжимки самых каких-то значимых фактов о э, Двергах. Двергов создали боги из крови великана и мира. Это, был, это было первое живое существо. Его вообще там разделали так, что не завидуешь, и там из костей горы, из зубов скалы, из волос лес и так далее. Зачем богам понадобилось делать из крови карликов, не совсем понятно. Первых людей создали Дверги, а не боги. Они там то ли вылепили их из глины, то ли вырезали из дерева первых двух людей, Аскра и Эмбл. А боги просто нашли скульптуру, они им понравились, и они вдохнули в них жизнь. У Двергов есть своя отдельная земля под названием Нидавеллир. Они там все и живут скопом. И всегда, когда нужно было что-то сделать очень ценное, и боги, и люди шли к Двергам. Туда же шел и Локи, которому иногда попадала Вожжа под Фолдон, и хотелось похвастаться своими поделками. Вещи, созданные Двергами, оставались непревзойденными. Среди них был и знаменитый молот вот Тора Мьёльнир, и самомножащееся золотое кольцо Драупнир, и золотой вепрь-самолет Гулинбурсти, и цепь Глейпнир, на которой сидит Фенри и разрыв, который будет означать немного много ни мало начало «Рагнарёка». И лучшее украшение Брисин габин которое носит богиня Фрея, и корабль-вездеход Бладнир, вмещающий всю армию Асгарда целиком и плавающий спокойно как по воде, так и по суше. И очень много чего еще. Все артефакты этого сеттинга, в смысле сеттинга вот скандинавской мифологии, они сделаны дварфами. Кроме старшей Эдды, есть еще младшая Эдда, которая вот где-то 700 лет назад была написана заново. В младшей Эдде дверги заменены на сварт-альфов, то есть темных эльфов. И вместо Нида Веллера упоминается только сварт Альфхейм. То есть, еще раз, по классике темные эльфы – это дварфы, а дварфы – это темные эльфы. Не ожидал такого Дрисду Урден, не ожидал. То, что сделали с двергами или цвергами уже на немецкий лад в Европе, в средневековье можно увидеть в сказке про Белоснежку. Братья братьев Гримм там как раз цверги изначально. Это этакие феи-рудокопы, которые, может, и умеют кайлом махать, но уровень у них явно уже не тот. Боги к ним с просьбами на поклон явно не идут. В ранних версиях э, они также все на одно лицо, без имен и довольно пассивные. Ну вот заблудилась к ним Белоснежка, ну ладно, живи. Ну заехал за ней королевич, ну отдали хрустальный гроб. В диснейском мультике из них сделали уже практически дыны гномов или даже хоббитов. А вот пушкинская версия, хоть и с богатырями, но по духу она все-таки весьма дварфская осталась. Я об этом писал, когда вот писал модуль Белоснежка и Семь дварфов. К моменту выхода Хоббита Толкиновского <coughs> такие вот сказки только и были у детей. Всякие Беовульфы, Эдды и братья Грим. Там довольно жесткие сюжеты, и помимо безликости индивидуальных персонажей, и не только э, цвергов, а даже королевичу до Пушкина, никто э, имя не давал. Э, но даже помимо этого, там очень много хардкора. То есть, скажем, хэппи э, включает в себя виновницу страданий Белоснежки, которую заставляют плясать до смерти в раскаленных железных башмаках. Толкин взял многое от Биовульфа и о, прочих хардкорных сказок, но получилось у него явно что-то новое, полезное и отвечающее духу современности. Многие считают, что это была такая вот просто как бы случайно удачно сложившаяся сказочка, рассказанная на ночь одному из его сыновей. Но это не совсем так. Сейчас уже после публикации большого количества его личных черновиков, можно точно утверждать, что он прошел через десятки кардинально отличающихся версий, чтобы найти именно ту, которая его устроила. И затем, после выхода Властелина Колец, еще раз основательно переписал все заново. Зарытконил, так сказать. Дварфов, уже будем называть их таким словом, хотя во всех практически официальных э, переводах они гномы, в Средиземье создал Ауле. Это один из Валар, которому просто надоело ждать, когда Эру и Луватар наконец допилит своих людей с эльфами и заселит Средиземье. Поэтому, кстати, они и такого размера получились. Ауле почти угадал рост людей, но все-таки как бы, не совсем точно попал. Чуть меньше получилось. И этот Ауле, он стал потихоньку учить им раз... их разным профессиям. Но дело шло туго, он все-таки кузнец был, а не учитель, не биолог и не психолог какой-нибудь. Когда ему поменяли, что, попеняли, что что это ты, Вол, в общем, делаешь там, по-первых, ба батьки, он взял молот и пошел разбивать этих дворфов. И тем бы все и закончилось, но гномы стали разбегаться и молить о пощаде, что означало пробуждение у них собственной воли. Илуватар остановил этот геноцид и официально включил их в список своих детей. Но только сначала их уцепил, чтобы перворожденными стали все-таки эльфы. Но это немного мелочно с его стороны, но дальше все пошло хорошо, дворфы расселились по всему Средиземью и иногда работали с ним же, с Ауле, плечом к плечу, а иногда просто копали куда хотели. В одной из таких вот копаний они как раз выкопали Балрога, который их выкосил и захватил морю на довольно продолжительное время. Балрок был Майя, младшим богом, и, так, как всякие, и так, так там всякие ужасы и творил, пока не наткнулся на другого Майя, известного людям Севера, как Гэндальф. У Толкина Дварфы традиционно не контачили с эльфами, за исключением каких-то э, ситуаций, ну, буквально катастрофических масштабов. То есть спор вот этот за первенство, он в некотором смысле продолжался вечно. И в книгах, и затем много позднее в фильмах, Показана неплохо эта тема, показана хорошо вот как Гимли или Гала, скажем, шаг за шагом уходят от соперничества и неприязни к дружбе. В экранизации же, ну, раз уж зашла о ней речь гораздо меньше, Дварфам повезло в хоббите. Казалось бы, куда уж больше дворфоцентристский сюжет, но именно это его изгубило. Там начались терки между теми, кто хотел делать фильм про... Веселые приключения команды бородатых нелюдей и теми, кто им на это давал деньги, а потом решил, что деньги лучше давать на более гарантированно успешные, на их взгляд, вещи. В результате фильмы начались замечательными дварфскими песнями и неплохими образами, но чем ближе к концу последнего фильма, который вообще не планировался, там их было два задумано изначально, дварфов оттеснили на задний план. Из одного из них сделали весьма ухоженного, напомаженного хипстера, из другого, так вообще, подлатого полуанимешного бессиона, на котором еще и в последний момент добавили любовную линию с эльфийкой. Это не только было объективно плохо сделано, это делалось вот в последний момент, сцены не стыковались друг с другом и вились вокруг сюжета, как муха над тортом, так на него и не повлияв ни разу. Но оно еще и испортило два канонических момента, подорвав их важность и уникальность. Это тихую относительно смерть Торина Дубащита на руках у э, Бильба. Э, и смерть этого Торина, по которому этот козел Трандуил даже шапки не снял. И дружбу Леголаса с Гимли, которую э, не показали, конечно, здесь, потому что там Гимли не было. Он маленький еще был. Но э, во «Властелине колец» она была показана, как вот впервые такое вот происходит. И вообще, если уж вводить в Хоббит Леголаса, нужно было бы его показывать ксенофобно, чтобы более выпукло получилось потом вот избавление от этого недуга. Ну да ладно, фильмы, выпущенные с разбодяживанием канона в условиях жестких сроков выхода, можно ругать очень долго, и вы сюда не за этим пришли. Ну, надеюсь, конечно. Дыныдышные же дварфы во многом похожи на двергов старшей Эдды и на гномов Толкина, но не во всем. Их создал мородин кузнец душ, причем совершенно сознательно и никого, ни на кого особенно не оглядываясь. Он взял кучу железной и мифрильной руды и выковал дварфов, вдохнув в них жизнь, бог он или не бог в конце концов. Он просто остужал получившиеся заготовки своим божественным дыханием и таким образом вдохнул в них жизнь. Затем он собственноручно разбросал дворфов по разным мирам и занялся их воспитанием и обучением заодно, вместе со своей женой Берранар истинное серебро, плодив против дворских божеств. Почти весь дворский пантеон Самман это их потомки, хотя за отношениями в своей семье они, скажем так, не очень-то уследили, и из пантеона регулярно кого-то выгоняют, и даже не всегда объявляют за что. Кроме того, несколько раз Мородин, Мородин гневается над варфов или потомков, именно за то, за что Илуватар пощадил гномов за свободомыслие и самостоятельность. Нехорошо, Мородин, кузнец душ, нехорошо. Двое из их детей, скажем, братья Диринка и Диинка Диинкаразан, как-то попытались, чтобы наделить дварфов, попавших в беду, сверхъестественной силой украсть кое-что из самого многообещающего, как им казалось, источника, у божества мозгодеров Илсенсина. Все пошло не так. И Диеринка сбежал с чем-то чем стал снабжать попавших в рабство к тем же мозгодерам дворфов, но на его репутации навсегда осталось предательство брата. Идиинка Разан попал в плен и сошел с ума от пыток. Нехорошо получилось. Этим дворфам вообще сильно не повезло, они постоянно или в рабстве, или в процессе мщения за рабство. Они смертельно обижены на самого Мородина, который их вовремя не освободил, да и вообще не освободил. И ведут они не самый веселый образ жизни, как и можно было ожидать от народа, которого заставляют выбирать между двумя богами-предателями. Ну, а как бы они выбирают того, кто предал не их. Это племя называется Дерро. От, э, э, ну, вообще оно было введено вот здесь, во втором, э, э, без э, первых продвинутых подземелья драконов, но вообще Деру это сокращение от э, э, Detrimentary Robot, от зловредных роботов из книг фантаста Ричарда Шейвера. Об этом, конечно, вслух не все рассказывают, но мы же с вами друзья, вот я с вами тайнами и делюсь. Деро существует в разных сеттингах, где-то они опустившиеся дварфы, где-то они потомки дворфов и людей. В том же Гуларионе, э, путиискательском, они вообще не дворфы, а феи. Несколько менее популярная разновидность дварфов это Двергар. Введены они были в той же самой книжке. Э, и как я сказал уже раньше, Двергар это всего лишь означает карликов на скандинавском. Но и если Дроу, вот эти темные эльфы, это ну почти как эльфы, но с кучей своих каких-то особенностей, вроде пауков, матриархата, вот этой БДСМной эстетики и много чего еще, то Двергар, ну они просто получились такими злобными лысыми дворфами, которые живут где-то глубоко, с нормальными людьми не общаются, а если попробовать с ними пообщаются, ну нахамят и убежат, может еще укусят. Из богов они почитают Ладугвера, которого изгнали из Морн-Дин-Саммана непонятно за что, и его дочь Глубинную Дверу, немножко лучше проработанную богиню псионики, принцессу такую с топором. Вообще это очень плохой шаблон мифотворчества, скажу я вам, когда что-то происходит непонятно почему. Да, тайны это хорошо, и я знаю, что многие жители сеттинга могут не знать, почему что-то происходит. Но я, как человек внешний или тем более ведущий, я-то должен это знать. Очень многие, даже игромеханические какие-то нестыковки, неправильности, неровности, ляпы можно компенсировать или даже занивелировать хорошим лором, хорошей мифологией. Здесь за отсутствие попытки им твердая двойка. Еще забавный темный вид э, дворфа был дурзагоны. Это по названию схоже с гелугонами, нарзугонами, карнугонами и так далее. И так и есть. Это полудьяволы, полудвергоры с ядовитыми бородами. Двергоры четверки, кстати, больше напоминают именно их. Оттуда выпилили никому ненужного и никем так и не понятого ладугвера и сделали двергоров этакими дворфа-тифлингами, бородатой нечистью, поклоняющейся осмодею. Ну что, тоже, в общем-то, неплохо. Было бы, может быть, спорно, если бы это были единственные дварфы сеттинга. Но как одна из разновидностей дварфов, да почему бы и нет? Жрецы Мародина. Они потомственны, и их традиционно в НДшной. Садыныдышной эпохи еще называют савантами, хотя по понятно, что саванты Тулдор, это которые у Ладугвера, и Норотор, которые у глубинной двери, от них существенно отличаются. У них там много всяких ритуалов, связанных с любовью к работе. Скажем, если огонь в священном горниле гаснет, то всю кузню вокруг него, ну то есть то, что заменяет им церковь, разбирают на запчасти до последнего винтика и ликвидируют. И новую строят с нуля в другом месте. Ну что, надо нам потихоньку закругляться, но вообще про дварфов, если честно, я могу говорить долго и самозабвенно. Это действительно такая самая, наверное, интересная мне тема в фэнтези. Ведь кроме подземелья и драконов, еще вот, скажем, есть туннели и тролли которых древний колдун Грисел Гримм создал дварфов из камня и оживил их ради противостояния подземным каменным троллям. И там они настоящие что ни на есть големы. Даже с волшебной буквой Г, где, ну латинской, где-нибудь на теле в виде родимого пятна или чего-то такого. Но на самом деле это руна, которая оживляет именно этого дворфа. Много чего еще есть, так что закрытие темы не обещаю. Еще вернусь, как минимум, раз или два к дворфам в циклопах и цитаделях, а может и еще к какому их аспекту. Дварфы это очень хорошая раса, они легитимно фэнтезийны уже около тысячелетия, и каждый сеттинг, да что там, каждый игрок выбирает для них что-то свое, на чем сделать аспект: на стахановстве, на бородатости, на жадности, на подгорности на алкоголизме, на чем-нибудь еще. Выбирайте и вы. Не хотите выбирать, хватайте все скопом. Не пожалеете. Всего вам доброго. Надеюсь, обзор был полезен. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще. Хороших вам два